Прошу выдать мне бумагу и перо. Федор Васильевич, выдайте по эту бумагу и коротенький карандаш. Он пролежал в больнице весь конец поста и святую. Уже выздоравливая, он припомнил свои сны,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 обновить и очистить землю, но никто и нигде не видал этих людей, никто не слыхал их слова и голоса. Я единственный выживший, оставшийся в Нью-Йорке. Я выхожу в эфир на средних волнах. Если еще есть кто-то живой, если кто-то выжил, я могу дать вам еду. Если меня кто-нибудь слышит, кто-нибудь. Отзовитесь, вы не одиноки.